Эй, ай, как папа укусил Иди сюда, что-то покажу Короче, вообще Шаранули Раз Что за фигня Ле, иди сюда, что-то покажу. Рюкзачок твой пришел. Открывай, okay. будем смотреть. Ребят, только получил, она еще не в курсе. Какой пришел мы или формы? Ну, давай будем смотреть. Давай. Раскрывай. Что мне на голове? Не знаю, не ожидала. Прям сплю. Да, ладно. Сейчас посмотрим. Либо какое-то а они рюкзак, который мы так долго ждали. Какой это именно рюкзак? Это мой рюкзак. Мой, который в школу. Вау. Пенал, пенал. Третий пенал, ребята. Смотрите, такой маленький вроде бы. Я так и знал. Я несу, думаю, что за фигня? Думаю, да рюкзак должен быть большой. У -у -у. Это уже второй день Мы все объединили в одном видео Готовим еду а Дайте нарезать огурчик Мы обратно, ребятишки, готовим Потому что Нам нужно что-то кушать да. Сейчас картошку варим Не знаю Все, котлеты я уже нажарил сам Тут ну, такие уже приготовил, Я сделал. В общем, у нас обратно такой беспредел на кухне. И хотели еще сказать вам спасибо большое за то, что вы пишете такое количество комментов. Мы посмотрели в позапрошлом видео там больше 5000 комментариев в YouTube. Мы, короче, вообще шаранулись. Это, ну, это жесть. У нас такие комментарии только были, угадать песню за 10 секунд. Там по 6 тысяч комментов. песню 10 секунд сделаем. Да, ребят, если хотите угадать песню за 10 секунд, поиграть вместе с нами, там, на какой-то присе или попасть в наше видео, пишите сейчас комментарии, и мы тогда сделаем реально это. Давай. И забудьте обязательно подписаться сейчас на наш канал. Нажать кнопочку подписаться на красненькую и рядом нажать на колокольчик. И вам что тогда придет? Уведомление? Она сюда увидела. Картошку, пожалуйста, сделай и будем распаковывать. Картошка еще варится. Так пенка, скоро, надо... скоро свернулась воздух. там. Ну, кстати, слушай, она уже почти сварилась. крутя. Папа будет это. ее топать. Что, давай? Папа. С Алиэкспресс второй рюкзак. Давай, это второй рюкзачок, блин, на подвежи. Тоже прикольный. Стой. Запах, понюхай, не воняет Потому Мне что все, все жалуются, что воняют вещи Нет Уже не, не воняет, попала. классно Так Так Ой, чего он такой большой? А вот эта фигня да. Она стопа а, Вот, вот, вот, вот Вот эту сторону, да? Так есть и такой, и такой Ребят, у кого есть такой рюкзак? Или кто хочет такой, пишите комментарий я у Лерки заберу и разыграю, вам подарю кому-то. Зачем он тебе? Лучше бы, блин, разыграли бы. Такой классный. Не, хотя не, он очень крутой. Давай еще несколько купим и разыграем. Да, давай, давай на конкурс. На подписчиков, кто к нам в Инстаграм подписывается, тот и получит вот такие вот подарки. Я тогда заказываю, короче. Ребятки, давайте подписывайтесь в Инстаграм. Если ты можешь сейчас сложить туда вещи, чтобы мы посмотрели, любые. Положи, пошли. Положишь какие-то шмотки туда, типа, чтобы мы посмотрели, как... Как он будет набитый. Идем. рюкзак. 14 баксов. Это не очень дорого, ребят. На самом-то теле. Большой или да. это? Вместительный, да, рюкзак? Главное, нету за. Да, я приказываюсь. Покажи карманы, распакуй, посмотри, сколько здесь карманов, покажи. Наши любимки должны да, все можно, бирка... Кстати, да, для ты бирка. можешь ключи здесь так. реально вешать. Смотри, раз, да. два, да. три. А смотри, он разложивается. А ну, покажи. Оп. А я шу -шу Да, делала. смотрите, сколько здесь реально. Вот тебе его хватит. Этот карманчик маленький покажи. Ага, блин, он такой звездный, ты знаешь, мне аж спать хочется. Да, только его ровнее. Ну ты знаешь, ну прикольно будет. Прикольно, реально. Мне кажется, нормально будет. Ключа. Да ладно, что я буду в твой шкаф смотреть. Куча без этих. Ну так, чтобы для вида было, чтобы мы хоть посмотрели, как он смотрится да. вот на, на а тебе. Смотреть. Давай, допустим да. еще покажи да. Вот так вот Ты наложила, ну покажи какой он И то там еще половина влезет Покажи Половина такого же влезет Ну пойдет, ты знаешь, такой прикольный типа, Красивый А ну еще покажи, повернись Мне нравится, прикольный, красивый Просто под... Ну, под как раз он же под спортивный стиль, да? Ну, так... Это типа ты брала на физкультуру? Да, так ее и надо на физкультуру брать. Ага. Кое-чего? Надо бедла бедла, а она живой. Это моя красавица. Ну, это не с тем, что он мальчик. <laughs> это мальчик, да, он мой мальчик. Я его люблю. Это мой жених. Это не твой жених. Это мой, жених. Это мой друг лучший. <laughs> это мой, мой лучший это друг. Мой. друг. Это мой жених. Угу, расскажи. Джо. Твой жених. Джо. Хаммер. Все тебя любят. Это, мой Зенис. это самый любимый кот в нашей жизни, ребят. Самый любимый да, кот. Я с ним встречаюсь. Угу. Да, вот ее парень. Да, вот вы мы... Всех. мы нашли парня Леры. Это Кто наш был? кот Хаммер. Это... это мой Сюся. Нет, это мой У Зенец. него скрытое Нет. имя Сюся. Его зовут Хаммер сына. и сына еще. Мы его еще называем сыном. Он не понимает, что происходит. Он камер, он же знает, когда всегда снимают. Но это... это он в твоих руках себя так ведет. Да? Это из них? Мы встречаемся. Ребята, это веслоушка наш. Веслоухий Скоттиш Фолд. Мальчик. Все, отпускаем, начинает рычать. Мируська. Сразу рычит. А уши не слаживают? Сложи свои ушки. Ушки, ушки, капитушки. капитошки. Ого, тигр. Э, кофту американскую сейчас зафигачишь. Хаммер. Ого, тигр. Тигр. На тебе. А, чем пахнет, Дуля? На тебе фак. На тебе э. фак. А шо? Че он меня кусает? На, на, на, на А ты дразни его больше. Да, хаммер, давай ему вот так сдачи, давай. давай. Ты же умеешь. Давай, а вот так. Опа, вот так. Ой, ты. Смотри, смотри, боксер, боксер, боксер. Говорю, он умеет давать сдачи Ай, как папа укусил. Кто папу укусил? Смотрите, смотри. Все, все, все, Лера, отпускай, отпускай. Раз, хватит тут эту фигню и мается. Все, есть клей. Пожалуйста, рисовать. покажи нам этот. Спасибо. Что влазит в рюкзак? Нам очень нужно знать. Давай. Хватит колупаться, давай. Я книги не ложила, я не знаю, какие предметы будут. А, ну так и такое самое, да? Вот здесь, вот смотрите. Маркеры, гелевые ручки, фломастеры. Фига себе. у вас ребят тоже такой движ у ваших. Особенно биологии, знаете, как надо. Это мы можем сюда. Дальше. Что? Еще один финал. Еще. Что в со втором финале? Линейки, ручки, струхвачки, карандаши, короче, там куча Все, всякой. Маркеры, корректоры. Жесть. Я так в школу не носил. Блокнотик вот такой вот. Я его в лагерь бы еще брала. О, под мой маникюр. Прикольно, да. Так. Вот он. Вот такая вот линейка у меня отдельная еще. Угу. Таблицу умножения. Ты в прошлом вос... видео ее почему-то не показал. Таблицу умножения за 8 лет не выучила. Да ладно. Я шучу. 7,8. 8 Ребята, кто быстрее пишите. Если быстрее ее напишите, все вы 56. ей умней. Сколько? 56. 56. Правильно. 6-4. Да а, 24. Правильно. 69. Раз. Два. 54. Кто быстрее? Так, подъем, девочка, блин. Теперь я собран. Все собрано? Да. Все. Теперь вытаскиваем. Угу. А колонку, кстати, ты будешь носить да. в этом? Понятно. А, в делал. рюкзаке? да? Понятно, но и делаю. понял. У тебя один рюкзак, показывай второй теперь. Это у тебя школьный рюкзак. Вот такие два рюкзака нам пришли. Один пришел, неделю ждали, второй сегодня пришел. Это через сколько он пришел? Через дня три, да, после первого. Вот мы... Хотели то видео выпустить с одним рюкзаком, но мы, к сожалению добавили еще один, чтобы увидели еще второй рюкзачок. Вот такой вот рюкзачок у Лерки еще есть. Опа! Смотрите, какие два. Вам какой больше нравится, друзья? Фиолетовый или вот такой вот с вот этими блестинками? Мне интересно, пишите обязательно комментарии, да? крутые. А? Оба крутые? А тебе какой больше нравится? Тебе какой больше нравится? Двое. нравится? Ребята, ну скажите, какой вам больше нравится?